Да? Это вот. труба получается. У вас какой здесь адрес? 5. Квартал Д, дом 5. Квартал вот Д, дом, дом 5. У нас она же под низом теплотрасса была, в этом году. Они ну вот, получается, по мы, снег, мы снег. получается, раз, и он все тает. Вот на да улицу. Да. Улицу, получается, греем. О, не, не. А здесь дальше получается нормально идет, а даже. Там, там, когда этот дом строили, там хорошую теплотрассу такую трубу идти, специальную в изоляции. А это вот они в этом году проложили эти трубы проложили вот этой бумажкой оборнулились